Ну а мы после водопада заехали домой, взяли с собой пивка, джина, всякую разных чипсов, риса побольше, ну и гитарку.